Приложение к системам счисления. Все мы используем десятичную запись, но не все понимаем, что она означает и э, какой ее глубинный смысл. Счисление и записи чисел. Вот, значит, смотрите. Как мы записываем число? Например, 125. Что это? Это 100... Плюс 20 плюс 5. Конечно, пятачок, да? Я и сам так думаю. То есть это 1 умножить на 10 в квадрат плюс 2 умножить на 10 в первый плюс 5. То есть это 5 плюс 2х плюс х квадрат при х равно 10. Значение конкретного многочлена при х равно 10. И это и означает, что в системе счисления по основанию 10. Ну и теперь как бы, допустим, мы умножаем вот эти два а, числа. Я сейчас вам а, покажу, ну как обычно умножают все знают, я сейчас покажу быстрый способ, вы поймете, что он эквивалентен исходному, а, а мы зато за сразу увидим, что этот способ а, в точности означает умножение многочленов. Значит, итак, 5 и 3 – 15, 5 – 1 в уме. 1 переходит в следующий разряд. Что значит в один разряд? Значит, 15 – это 10 плюс 5. Значит, в разряде десяток у нас появилась лишняя единица. Теперь умножаем десятки, чтобы получить это. Мы умножаем десятки на единицы или единицы на десятки. 2 – 6, 5 и 1 – 5, в сумме 11 десятков, и еще один десяток у нас оставался. Значит, 12 десятков – 2, и один десяток опять остается в уме. А, ну, не, не десяток уже, а сотня, да, то есть 12 десятков, это значит 2 десятка и а, 10 десятков, то есть 1 сотня. У нас остается 1 сотня в уме, запоминаем ее. Теперь смотрим, как получить сотни. 1 на 3, 3 сотни, 2 на 1, это десятки на десятки тоже будут сотнями, и 5 на 2. Значит, итак, 1 сотня осталась в уме, плюс 3, 4, а, плюс 2, 6, Плюс 10 — 16. То есть у нас 16 сотен. 6 сотен записывается в разряд сотен. А 10 сотен — это 1 тысяча. И она нам опять остается как 1 в уме. Теперь значит, прибавляем десятки на сотни и сотни на десятки. Это дает нам тысячный разряд. И плюс 1 в уме. Значит, 1 плюс 1 — 2. Два, плюс 2 же два — 4. 6, если я не ошибся. Здесь стоит 6 тысячных разрядов. И ничего в уме у нас не осталось. Ну и наконец, 10-тысячный разряд — это, понятно, сотня на сотня, То есть 2. Вот у нас получился... Я всегда умножаю так, сразу же. 2, 6, 6, 2, 5. Но ну, давайте проверим, тем не менее, это. Значит, что такое э, 125? Это вот этот многочлен в десятке. Что такое 213? Это применение, это применение многочлена 3 плюс х плюс 2х квадрат тоже к десятке. Значит, соответственно, при умножении нам нужно вначале, можно вначале их перемножить, а потом уже к десятке применить. Перемножаем 3 плюс х плюс, плюс 2х квадрат. На 5 плюс 2х плюс х квадрат. Не дай бог я ошибусь сейчас опять, как часто бывает в примерах. Трижды 5, 15. Так. 15 плюс 5х плюс а, 6х. Это 11х. Смотрите, здесь я ничего никуда не переношу. Потому что я десятку-то еще не подставляла, а вдруг я захочу э, в другой системе исчисления это все э, делать. Тогда у меня совершенно по-другому будут переноситься и разряды. А умножить их можно единым универсальным образом в любой системе исчисления, а потом просто подставить. Ну, давайте перенажать дальше. Значит, 11х, главное мне, блин, не ошибиться, Ну, мы потом проверим. Значит, 10х квадрат плюс 2х квадрат 12х квадрат плюс 3 15х квадрат. При х-кубе что у нас стоит? х на х-квадрат х-кубе, 2х-квадрат на 2х, 4х-кубе, 5х-кубе. Ну и наконец при х 4 стоит 2. Вот. Теперь я применяю, применяю в десятке, да, применяем к 10. То есть вычисляем эту функцию в точке х равно 10. 15 плюс 110 плюс 15... 1500 плюс 5000 плюс тысяч. равно, значит, ну вот 20, значит, ну давайте, чтобы я не ошибся нигде. тысяч. 5000, 1500, 110 и 15, 00005, 11002. 1, 5, 6. 1, 5, 6, 2. Все. Ура. Видите? То есть мы записали число как многочлен, а потом вспомнили, что вычисляли его в десятичной системе отчета. Ну а ничем это все не отличается от любой другой системы отчета. да? В любой системе отчета, которую вы только не захотите взять, в системе счисления, извиняюсь. Счисление число записывается как многочлен. Как? Давайте напишу так. Значение многочлена, значение некоторого многочлена при х равно, равно чему? основанию числе, системы счисления. системы счисления ну и все но ну, дальше друзья я думаю что каждый из вас может просто поэкспериментировать а, с тем чтобы попереводить значит вот эти вот все значит, куча упражнений по переводу между двоичной и десятичной и ТП станут для вас самоочевидными. Станут для вас самоочевидными. Ключ ко всему. Понятие многочлена. Ключ к ним всем. Красным. Многочлена. Все. Но ну, это гуманитарное обоснование, такое как мотивационное обоснование того, что нам так интересно эти многочлены. Но начинаем мы их изучение с самого простого случая, когда у нас кольца конечные, просто кольца остатков. Применяем... Вместо X просто по очереди каждый из элементов кольца и получаем набор значений многочлена во всех элементах кольца. То есть прямо многочлен как функция, заданная в виде таблицы.